Ошибки телефонных звонков в сетевом маркетинге у новичков ⁇ это самое частое явление. Я даже больше скажу. У некоторых опытных сетевиков ошибок столько же, потому что некоторые давно не звонили. Меня зовут Зайцев Алексей, я автор педагога ⁇ Настоящий сетевой маркетинг ⁇ И для тех сетевиков, которые хотят разобраться, в технологиях телефонных звонков настроить телефонные звонки у себя и у своей команды под видео есть возможность записаться ко мне на консультацию но ну, собственно говоря и начать более эффективно работать а сегодня мы поговорим об основных ошибках сетевиков которые ну вот просто не могут качественно звонить с одной стороны телефонные звонки так просто просто изучил текст но при этом почему-то у большинства людей затык с назначением встреч затык с тем чтобы вот бизнес начал получаться и реальный затык с тем чтобы делать звонки эффективными давайте поговорим об основных ошибках первая ошибка это тараторить Люди, когда волнуются, они начинают как-то по-особенному тараторить и их просто не остановить. Они как-то возбудились, они думают от того, что они быстрее тараторят, то человека они смогут каким-то образом там более быстрее уболтать. Вторая ошибка – это звонить одному и тому же человеку. Вот, вы знаете, для того, чтобы достать человека, не нужно много телефонных звонков, достаточно несколько подряд. Очень часто новичок, горе-новичок, который выбрал интересного знакомого, вежливого, который терпеливо его один раз послушал он понимает что раз он меня послушал значит его нужно дожать и вот он его дожимает дожимает телефонными звонками пока тот не перестает брать трубку то есть это категорическая ошибка долбить одного и того же человека. следующая ошибка это очень долго завуалированно подходить к теме нашего предложения то есть если мы хотим предложить человеку продукт или предложить человеку бизнес то можно покороче к этому прийти не обязательно разговаривать с ним полтора часа для того чтобы в конце на 59 минуте сказать что у меня к тебе предложение давай я тебе за минуту расскажу в чем суть моего предложения то есть это неправильно то есть гораздо более правильнее сказать в чем суть звонка цель звонка озвучить предложение и получить да или нет собственно говоря это дает более быстрый результат и более комфортно с людьми общаться в этом случае очень большая ошибка новичка – это работу делать в одиночку, без своего наставника. То есть, когда новичок делает телефонный звонок без наставника, он, по сути, не учится звонить. Он просто получает негативный опыт. Надо, чтобы человек учился у наставника, как правильно назначить встречу. Наставник его по пути скорректирует. Поэтому работу, особенно на начальном этапе, пока мы не спалили свой список, нужно делать именно так, чтобы мы могли слышать сами свои ошибки. То есть либо записывать телефонные разговоры, и потом вместе с наставником их прослушивать, либо вместе делать телефонные звонки для того, чтобы сразу это обсудить. Сразу делать работу над ошибками, именно поэтому нужно работать вместе с наставником, чтобы и назначить встречу, и вместе ее провести. Надеюсь, сегодня мы разобрали с вами основные ошибки. Итак, если требуется профессионально наладить в команде телефонные звонки, Запись на консультацию ко мне есть под видео. Если мое видео понравилось, обязательно поставьте лайк, порекомендуйте его друзьям и подпишитесь нам, ко мне на канал, для того, чтобы вы могли получать каждую неделю от меня новые видео. В следующем видео мы разберем об основных затыках психологических, которые нам мешают преуспеть в сетевом маркетинге. Благодарю вас за то, что посмотрели это видео. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.